Всем привет, с вами Сигарет нет, и сейчас мы покажем вам как заменить испаритель в посито, и как обслужить РБА базу в том же самом пассито. Для того, чтобы заменить испаритель в пасита, желательно либо допарить жидкость, либо куда-то ее слить, так как она может вытечь из дриптипа, а нам этого не нужно. Вынимаем картридж, переворачиваем его и достаем переходник. В нем установлен испаритель. Откручиваем старый, берем новый, прикручиваем к адаптеру, прокапываем его жидкостью, чтобы он не сгорел при первых затяжках. И устанавливаем в мод. Все готово. Перемотка пассита. Для обслуживания РБА базы нам понадобится спираль, плоскогубцы, пинцет, отвертка, хлопок с ножницами и комплектный переходник, который нужно будет установить на другой мод. Прикручиваем базу и начинаем. Примеряем нашу спираль, дабы подогнуть ножки. Это действие в разы облегчит всю перемотку. Получаем из спирали своеобразную букву S. Устанавливаем в отверстие и подкручиваем болты. Зажимаем сильно. Равняем спираль, делаем так, чтобы она не касалась корпуса и стоек базы. Прокаливаем и равняем спираль повторно. Также повторно подкручиваем болты. Ждем остывания спирали и начинаем устанавливать хлопок. Делаем фитиль примерно 3-4 см длиной. И аккуратно просовываем спираль. Примеряем и обрезаем. Нужно сделать так, чтобы кончики хлопка были примерно до конца резьбы. Прочищаем, смачиваем и укладываем. При желании можно несколько раз нажать на кнопку Fire, чтобы избавиться от посторонних запахов и вкусов. Устанавливаем верхнюю часть. После всего устанавливаем RBA базу в адаптер и все готово. Если же вы почувствуете неприятный вкус или привкус Гарри, значит ваша спираль касается корпуса базы